Дорогие друзья, здравствуйте! С вами Пугачева Наталья, психолог, преподаватель астрологии Бадзи. И в этом видео я хочу вас познакомить с нашим новым расширенным калькулятором на нашем сайте Школа Натальи Пугачевой n Pugaчеova.com наш сайт. Давайте немножечко поговорим, как же строить э, свою натальную карту, как сделать свою астрологическую карту в нашем калькуляторе. Когда вы э, заходите на наш сайт, он, кстати, скоро поменяется, но в любом случае, вот здесь в верхнем углу, в верхней части нашего сайта э, должна быть обязательно вкладка, которая будет называться Калькулятор Бадзы. Вы на нее нажимаете, попадаете, собственно говоря, на сайт на именно в этот раздел сайта и далее мы с вами вводим данные вашего рождения первое что вы делаете вы вводите имя имя это как имя это условно да то есть там не надо имя отчество фамилию девичью первого второго там еще какого-то мужа это вообще не важно потому что это как бы название расклад то есть вы можете написать там, ну, не знаю там, таня да татьяна я мама то есть это условно ну, допустим пусть это будет таня обычно я обязательно называю только для того чтобы можно было эти раз чтобы все эти расклады но ну, если у меня раскрыто несколько карт чтобы самой же не потеряться по Пол нам нужен обязательно, мужчина или женщина от этого зависит. Во всяком случае, столпы судьбы рассчитываются, э, э, э, э, э, столпы судьбы рассчитываются одинаково, вот столпы удачи рассчитываются уже по разным формулам. Итак, мы вносим пол. Дальше мы вносим дату рождения. Ту дату рождения, которая у вас. Э, ну, в паспорте, ну, вообще, ту, которая более точная. Потому что иногда бывает, что в паспорте, например, аж, может, могут ошибиться. Такое такое бывает. Паспортистка ошиблась написала вместо там второго, третьего. Или вам мама сказала, что вы родились вот второго, но когда кушетка пошла записывать, написала третье. То есть, конечно же, нам желательно, чтобы была... Та дата, которая реальная дата появления. Ну, обычно она совпадает. Давайте там напишем, я не знаю, допустим, третье, да, мы подбираем, там, 3 мая, например. Нет, давайте, знаете, даже я здесь, вот, наверное, на февраль укажу, потому что это тоже будет такой важный момент, когда мы перейдем к самой карте. Будет интересно, вот сейчас пусть 3 февраля пока остается, потом я скажу о перемене года нового года когда начинается календарный новый год по китайскому солнечном календаре он начинается как раз в феврале обычно 4 или 5 поэтому мы потом к этому моменту вернемся и так например 3 февраля возьмем там 80 год 80 год время Дальше, что делать со временем? И здесь вот это очень важный момент. Смотрите, есть два подхода в китайской метафизике. Это время, просто реальное время, когда у китайцев двухчасовки. Вот если у нас с вами там, есть время, в 24 часа, формат времени, да, то у них 12 получается двух часовок. В каждый один их такой вот китайский час входит два наших два наших часа и так у них значит, что получается мы вводим ну например там, давайте попробуем там 10 30 например сделаем да? 10 35 например есть школы которые берут просто по по китайской эм, по расклад по китайскому раскладу то есть мы смотрим человек родился 1035 как еще можно посмотреть где есть у нас китайские двухчасовки вот если мы перейдем на главную страницу не знаю может быть куда-то мы потом перенесем конечно этот момент у нас вот есть с вами такие вот калькуляторы солнечных двухчасовок и 1035 с точки зрения китайского календаря попадает в час змеи. Да? Вы видите, что вот змея, э, час змеи. И э, это час змеи с 9 до 11. Но с, с очень важной поправкой с 9 до 11 китайского времени, да? то есть по Пекину. Э, Итак, есть школы, которые не переводят часы. И такие школы, они очень известны, очень распространенные. И все китайцы они тоже не хотят переводить, потому что они живут в своей стране, им совершенно не нужно на европейское время что-то переводить. Но часть школ есть, которая переводит так называемое солнечное время. То есть в Китае пришла, в Китае там час змеи. Но пришел ли этот час ваш пояс? И вот для этого у нас есть калькулятор солнечных двухчасовок. На самом деле я сейчас его просто показываю вам для того, чтобы показать, что вот они, как эти часы распределяются, тот калькулятор, с которого мы с вами начали, он сам высчитывает, ничего дополнительно считать не надо. Но я вам просто хочу показать, как, например, меняется, если мы введем название города, например, Москва москва видите здесь вы выскакивает уже мы берем и посмотрите час ми по московскому времени наступает то есть мы уже берем солнечное время когда это время пришло именно в тот поезд который в котором стоит часовой поезд, в котором стоит москва из меня у нас уже получается 930-1130 если мы с вами возьмем там владивосток давайте возьмем владивосток там да, то змея придет только аж в 10 часов 13 минут Итак, у нас с вами теперь мы возвращаемся опять к нашему калькулятору давайте то есть опять возвращаемся к калькулятору и мы с вами видим что так Калькулятор уже сбил наши с вами настройки, потому что мы их сохранили. Так, была у нас Таня, женщина. И была она у нас 3, 3 февраля 80-го года. Если бы мы сохранили расчет, то, то этот калькулятор все бы сохранил нам. Но в данный момент так. Давайте даже вот ради интереса сделаем а, не 9, не 10. Сколько у нас там было? Давайте 9.35 сделаем. 9.35, и вы увидите, как, меняются, как меняется карта, потому что очень много вопросов, заодно я сразу на этот вопрос отвечу. Здесь у нас еще есть скрытые небесные стволы, классические, расширенные. Сейчас я к ним еще вернусь. Давайте пока со временем разберемся. Итак, я нажимаю на просто расчет. Я не вела никакой город, просто расчет. И у нас действительно получился час змеи, да, то, о чем мы с вами только что говорили. То есть с 9 до 11 час змеи. Но, но, если мы с вами возьмем тот же самый Владивосток, да, вот лучше так брать, когда уже он со всеми данными выскакивает, да, и расчет, то у нас с вами получается час дракона. Почему? Потому что во Владивостоке час змеи по солнечному времени не пришел. Вот для того, чтобы было понятно, зачем мы переводим, я все время рассказываю ну, что-то типа притчи. да Вот представьте, что вы древние астрологи, и эти астрологи, которые видят там, рождение ребенка, и вы можете узнать, какой сейчас час, только по солнечному времени. Да? То есть мы там вот поставили палочку, и мы смотрим, ну как солнечные часы. И палочка нам показывает время. Она показывает время именно в этом месте. Там где родился ребенок да вот мы видим там широта долгота часовой пояс то есть нам все равно что в китае в этот момент был час э, змеи в, в во владивостоке например где родился этот человек час дракона и поэтому получается вот такая путаница очень часто мне люди задают вопросы почему я в одной школе считаю у меня получается час м -м, там, дракона а во второй школе я считаю у меня получается час змеи. Вот ровно поэтому где правильно вы знаете и там и там правильно и та и та школа имеет свои свои какие-то основания полагаться именно на такие расчеты. но если вы если ваше время поясное время отличается действительно от так сказать китайского от вот например у меня отличается Вот регион в котором я родилась если пересчитывать на солнечное время час будет другой а вот у моей дочери не отличается хоть по пекинскому времени ставь час, хоть по тому региону, где она родилась, час будет одинаковый. То есть у кого-то час меняется, у кого-то час не меняется. И, э, и обычно я говорю, что если вы работаете в какой-то школе, то э, вам нужно следовать правилам этой школы. Ну и, конечно, я вас призываю все-таки высчитывать солнечное время, потому что там, где я учусь, в основном все-таки на солнечное время переводят. И европейские астрологи большинство переводят на солнечное время. Хотя я хочу сказать, что иногда приходится проверять карту с одним часом, с другим часом. Дальше. А, ну я надеюсь теперь вопросов будет поменьше а, следующий важный момент это какие скрытые небесные стволы указать в карте что это такое мы с вами видим стал столпы судьбы в которых мы видим так называемые божества а, но у нас есть фаза c сейчас я расскажу после фасции у нас а, есть внутри после вот этой полосы да у нас идут столбики так, так, так называемых скрытых скрытые небесные стволы потому что вот эти стихии, например в козе живет стихия ну как сама коза почва почва и но здесь же живет инский огонь и здесь же живет еще и иньское дерево то есть так называемый скрытый небесный ствол так вот опять же есть два подхода есть так называемый расширенный, которым пользуются Манфред Кумне. Это тот учитель, это немецкий профессор, ученый, у которого училась я, и этой системы, но ну, в данный момент так 50 на 50, то есть половина астрологов в нашей стране пользуются этой системой. Очень много ну, у нас учеников, мы несколько лет преподавали по этой системе, поэтому мы расширенный оставили. Но есть подход чисто китайский классический мы его назвали классический то есть все остальные школы пользуются так сказать более урезанными урезанными скрытыми небесными стволами как это через что-то выражается не у всех но вот давайте обратим внимание на эту же карту да вот сейчас у нас пока стоят на расширенных был рас, рассчитан раз, и вот а, мы видим, например, что в лошади мы видим инско инский огонь, янский огонь и есть также в лошади остатки инской почвы. А, в свинье, это по расширенному, в свинье есть а, не только вода, но есть и земля, и дерево. По классике к которому котором относятся все другие школы смотрят. Вот давайте мы сейчас с вами увидим, что в не, некоторые скрытые, некоторые земные ветви рассчитываются по-другому. В частности, я специально обратила ваше внимание именно на свинью. Видите, у нас с вами ушла земля. То есть в классике все остальные школы землю не высчитывают. Там на самом деле достаточно такая мудреная история про то, что действительно все эти классические школы знают, что э, там есть остаток, но остаток этих энергий настолько мало, что они не учитывают. их. И э, в основном э, в основном э, в кардинальные знаки э, лошадь крыса, петух, и кролик, вот у них очень так сильно меняется, то есть у них уходят янский элемент, то есть остается только инский. И вот мы видим, что в лошади нет никакого янского элемента. Это важно, ну конечно это важно, потому что э, мы смотрим по скрытым небесным стволам точно так же мы смотрим божества, которые присутствуют у человека. Да? И вот, например, мы читаем э, супружеский дом, да, и мы видим здесь только, например, грабители богатства. А при расширенных у нас выходило, что и грабители богатства есть, и братство есть. То есть добавлялось как бы еще одно божество. Трактовка карты получается абсолютно другая каким каким пользоваться классическим или расширенным в зависимости от того какие программы вы приход, проходите от того что и у нас программы разные и школы преподают по-разному а мы бы хотели сделать такой интересный расширенный калькулятор для всех поэтому дорогие друзья в общем мы оставили тот тот вариант но вы сами следите какие именно вам нужны скрытый небесный стол итак мы с вами рассчитали и вот мы получили такую карту что обозначает карта я вам сейчас расскажу поподробнее но я бы хотела вернуться вот еще к этой дате потому что тоже у нас бывают вопросы и мне сразу в этом видео хочется убить всех зайцев и рассказать все вопросы которые возникают у людей чтобы давать потом ссылочки и люди могли разбираться сами Итак, люди которые опять же есть разные школы с разными подходами наша школа работает солнечным календарем но в китае есть лунный календарь солнечный календарь э, вообще в китайской системе летоисчисления нет такого точной такой точной даты перехода из года в год как у нас в, в григорианском календаре например ну, не, например а 1 там, с 31 января Ой, декабря, на 1 января, да, у нас в 12.00 четкий переход, и мы с вами перешли там с 80-81 год, например, В солнечный календарь все зависит, у китайцев более такая астрономическая система, все зависит от движения астрономических это все высчитано с долей до секунды и переход у них получается каждый год разный но сложность еще в том что некоторые школы его высчитывают по лунному календарю а наша школа высчитывает по солнечному календарю по лунному календарю смена года происходит в крысу, в месяц крысы, в середине месяца крысы. Есть там еще вот такая интересная история, что месяц делится на два китайских сезона. Вот как раз переход из из первого сезона крысы во второй сезон крысы и как раз и, и получается Новый год. Это зимнее солнцестояние, район 22 декабря, а вот солнечный календарь трактует уже начало года от весны, то есть с приходом весны, с приходом месяца тигра. Первый день тигра, он может быть и конец, но это очень редко бывает, чтобы там конец 3 февраля застиг, или 4 в основном это 4 февраля, но очень-очень редко бывает, что может даже на начало 5 числа февраля перепуть. И опять же получается, что есть люди, которые говорят, а что-то все не так. Вот посмотрите: то есть человек, который родился 3 февраля, он родился в год козы. А человек, который родился 5 февраля, вот специально 5 я сейчас считаю вам, он родился уже в год обезьяны. Как же так такое может быть? И один и второй человек родился в феврале 80 -го года. Вы уже, наверное, поняли, да? Один человек родился до перехода. 4 числа, здесь вот надо смотреть в календаре, как, во сколько 4 числа был переход. Вот в частности, например, это бы женщина родилась, вот смотрите, она родилась 4 февраля. Но по времени, сейчас не буду отвлекаться смотреть, во сколько именно был переход, то есть это не в 12.00, это в какой-то определенный час. И каждый час каждого года по-разному. И вот она еще не успела, да, она 4 февраля родилась, но она еще как бы прошлым годом. то есть коза это символ 79 -го года 80 -го года уже символ будет обезьяна но все люди которые родились до вот этого момента 4 февраля на мне уже самой стало интересно во сколько был во сколько же был сейчас быстро постараюсь найти чтобы видео не задерживать а, во сколько во сколько а, даже 0,5, вот как раз 80-й год, это как раз тот самый год, как я вам сказала, что иногда, в начале даже 5 числа, действительно, 5,02-го он наступил, то есть он наступил 5 февраля, 0,010, 10 минут 1, но по Пекинскому времени. То есть все, кто родился в 4 часа, ой, 4 числа, получается, еще попадали в год козы то есть все кто родился до момента выступления года обезьяны 5 февраля 0010 они все автоматически получились в год козы разная карта но конечно же разная абсолютно разные божества да и вот мы то же самое можем увидеть например если бы человек родился 4 февраля давайте мы там вот 22 35 просто ради интереса нет не дает 35 нет все равно все вот он высчитывает все 4 февраля он полностью отнес году казань да? все значит вот это отвечая на вопрос тех людей которые спрашивают а почему у меня разные абсолютно карты получились возможно что вы до меня смотрели где-то карту которые школа которая меняет год по лунному календарю ну, давайте мы сейчас с вами э, вернемся, да, ну, в общем, к чему угодно, можем к третьему числу вернуться, с которого мы начали. И мы с вами посмотрим, э, там только время у нас было, да, другое, 9 было. Итак, и мы с вами посмотрим... Э, Давайте мы с вами посмотрим, что же мы вообще видим в самом калькуляторе Бадзи. В самом калькуляторе Бадзи первое, что вы будете видеть, это столпы судьбы. Столб судьбы вот это вот и есть натальная карта. Да? Столб судьбы это год, месяц, день и час. Он состоит из двух стихий. Каждая стихия будет э, э, из, из двух извините, иероглифов, которые относятся к определенной стихии. И каждая стихия будет обозначать, так сказать, ваши божества какие-то. От чего мы начинаем отталкиваться? Мы начинаем отталкиваться от столпа дня, то есть день, в который вы родились. Мы смотрим верхний знак, это называется элемент личности. Ну мы по старинке называем господин дня очень часто. Элемент личности, то есть, например, человек, рожденный в этот день, люди, рожденные в этот день, будут элемент их личности будет янский огонь. Здесь а вы видите вот такую маленькую картинку. это картинка, собственно говоря, схема усин. То есть каким образом движутся энергии. Энергии есть, как идут по кругу, которые порождают друг друга, и энергии, которые контролируют друг друга. Так вот, те энергии, которые порождают друг друга, а это дружественные энергии, и каждая энергия еще делится. Ну, любая, любая энергия, до любая стихия делится на две энергии, на инь и на я. У нас есть так называемые 10 божеств то есть э, буквально э, у нас 5 стихий делится на 2 то есть соответственно 10 и у нас есть так называемый 10 божеств и эти большинства вот они собственно говоря и в, стоят в нашей натальной карте и все что мы можем сказать о человеке заложено вот в этих 8 иероглифов что мы с вами что мы с вами видим? мы с вами видим э, мы с вами видим э, янский мы с вами видим э, янский огонь и соответственно все остальные ну во первых здесь у нас написано что вот янский огонь да сразу стоит здесь будет стоять ваш элемент личности все, что будет таким же значком обозначаться, это будет так называемое братство. Вот, например, видите, в скрытых есть братство или в змее братство. Но ну, я бы, кстати, зашла бы лучше опять на классические, потому что я сама пользуюсь уже классическим методом. То есть вот в змее у нас будет как раз, вот вы видите, братство, да, бин. А, все противоположные полярности будут грабителями богатства. Вот мы с вами видим, что вот стоит инский огонь, и это грабитель богатства. То есть у нас в месяце, месяц как раз отвечает за карьеру, и вот тебе, пожалуйста, тут сразу стоит грабитель богатства. То есть это все мы учимся с вами трактовать на наших, эм, на наших курсах. Ну и дальше мы с вами рассматриваем. Вот следующая стихия по, по, идет по кругу порождения. Э, это почва. И янская почва будет дух наслаждения, инская почва будет вызов власти. И мы с вами видим, что вот она инская почва, вот, вот, вот, она везде написана вызов власти, вызов власти, да. А янская почва, вот дракон почва ян, это дух наслаждения. И так вот мы трактуем с вами все стихи, все божества, которые мы видим. Ну, естественно, чтобы их трактовать, нужно пройти хотя бы небольшой какой-то курс где объясняют как это трактовать дальше что мы с вами видим? дальше мы с вами видим элементы так называемые элементы на то есть у каждого столпа по, есть определенная система система на и очень очень интересная система потому что вот например мы бы сказали что карта такая ну можно так, на первый взгляд сказать, что сухая, потому, на самом деле здесь, конечно, есть бык, и бык относится а, к, к зиме, а, относится к сезону воды, поэтому бык все равно уже привносит а, какую-то воду в карте. Тем более не какую-то а он стоит в месяце но тем не менее мы с вами видим что коза очень сухая что очень много огня и мы бы могли сказать что вот не видя этих знаков мы бы могли сказать что карта пересушенная но по системе на и мы можем видеть дополнительную информацию и для того чтобы видеть эту дополнительную информацию ну тоже нужно пройти этот курс то есть если люди учились на на курсе на ИН, то эту информацию вот наш калькулятор подсказывает помогает им ориентироваться еще и системе на ИН. если вы не проходили то вы можете этим не пользоваться Следующие у нас идут фазы ци то есть каждый элемент у нас имеет определенную ну, определенное скажем так физическое здоровье да? и фазы ци они начинаются от 1 заканчиваются 12 и как бы весь цикл начинает зачатие э, рождения расцвета процветания а потом уже старости болезни увядания смерти и полного разложения даже исчезновения все это описывают как раз 12 элементов. И мы с вами можем посмотреть, какое божество в нашей карте, на какой фазе С. Здесь мы видим с вами два, а, две а, господи, два варианта. Два варианта фаз С. Две строки вот, нашего слова. Две строки. Первая строка это фазы С, так называемой первой степени. То есть относительно относительно э, самого элемента личности, э, как себя чувствуют тот или иной элемент в карте. А, а вторая, как этот элемент чувствует относительно э, в м, относительно друг друга, скажем так, да, относительно э, с, э, столпа, то есть в том столпе, где он находится. И вот мы с вами э, в любую э, можем с вами взять любой столб и проанализировать да? то есть на какой фазе Ц будет находиться какой элемент сейчас тоже не буду на этом заострять внимание потому что для этого нужно знать все фазы c нужно тоже опять же нужно в этом разбираться чтобы научиться интерпретировать главное чтобы вы понимали что где стоит у нас дальше далее я рассказала про скрытые небесные стволы что интересно в нашем калькуляторе появилось? вы уже не раз заметили я подвожу и вы видите а, небольшое описание самого а, божества. да То есть вызов власти, и вы уже видите, а, что он будет давать для человека а, интеллект, идеи, иде, цели, амбиции, действия человека а, в агрессивном проявлении. Вот дух наслаждения вроде бы и то, и то почва, но это совсем другая, а, другая стихия а, тоже интеллект тот же то, те же идеи мысли планы цели действия человека но они будут такие согласованные с обществом они не будут такими уже агрессивными все наши божества они делятся так сказать на лояльные и на э, на агрессивные и собственно говоря вот такое небольшое описание вы будете видеть э, видеть если вы наводите мышку э, дальше мы видим с вами Внизу вы будете видеть еще и а, все а, звезды, ну не все, но большую часть тех звезд, которые мы, опять же, проходим на курсах, которыми пользуются большинство астрологов, мы попытались сюда вписать. Вы видите а, благородного человека, дальше вы видите такая буква, есть г или д, это расчет от года или от дня. Для чего мы оставили? Некоторые спрашивают: вот вы на курсах даете расчет, и, а здесь у вас и, например, вы даете расчет только от года. А здесь у вас есть и от года, и от дня. Почему? Ну, как, как будто бы я запутываю. На самом деле, из-за того опять все про те же разность школ. И из-за того, что люди в разных школах по-разному рассчитывают звезды, мы оставляем. Но как именно ваша школа просчитывает, например, золотую карету, вот это золотая карета от дня. Вот можно и на нее смотреть от э, дня или нельзя. Вот это вы должны узнать на курсах той школы, где вы где вы учитесь. Да? Ну и вот вы видите э, тоже такое маленькое в двух словах описание каждой звезды. То есть помогает вам вспомнить, о чем эта звезда, например, в консультировании. Дальше по вашим просьбам мы подставили, у нас его не было, вот буквально недавно появилось, чтобы столб удачи текущий столб удачи то есть жизнь человека делится еще на так называемый 10 десятилетки период, периода периода удачи на самом деле они могут быть удачи могут быть неудачи но все эти периоды вы видите в разделе Столпы удачи все ровно по той же схеме они рассчитываются по- разному там есть специальная специальная формула у кого-то они начинаются с рождения вот как у нас вот и например девушки у кого-то начинается там с первого 2 3 5 девятого года жизни могут начаться да? то есть толпы удачи начинаются у всех по-разному и вы видите все то же самое. Вы видите божества, божества, божества. Вот у нас подписаны да. Также две стихии, два элемента, два иероглифа. Вы видите божества, если мышкой наводите. Вы видите скрытые небесные стволы, которые, которые у нас вот здесь они уж так не входят в большом формате, то есть здесь они просто одной строкой. Вы видите фазы С первой и второй степени. Вы видите те звезды символические, которые к нам нам приносит год. Более того, текущая десятилетка. Текущая, вот, например, сейчас у нас 2019 год. То есть с 2010 по 2020 у нас с вами работает вот эта десятилетка. Следующая десятилетка начнет работать с 08. 2020 и мы видим вот эту текущую на сегодняшний момент десятилетку и она у нас стоит для того чтобы было удобно анализировать потому что наша жизнь зависит не только от этих 8 иероглифов но и от того что что нам приносит именно десятилетка то есть у нас десятилетка может быть полной удачи может быть полной неудачи но но ну, обычно так вот не бывает черное или белое, потому что в каждой десятилетке у нас с вами, естественно, есть еще текущий год, который тоже приносит свои стихии, свои энергии, свои фазы Ци, приносит свои божества для нас и символические звезды. И это тоже выделено в отдельном, отдельный столбик, который, кстати, можно вот э, потык, так вот, потыкать, подобрать, да? например, 20 год у человека начался, поменялся, поменялся период удачи, и вы видите, то есть вы можете консультировать и э, заодно смотреть, как у человека меняется там этот год следующий год какие приходят символические звезды какие приходят божества видите например приходит правильная власть да, склонность богатств вот мы видим что этого божества не было вообще и потом раз вот оно в какой-то момент например появилось. также у нас есть символические звезды самые такие нужные важные которые вы можете а, также видеть то есть они не не их может не быть в карте, просто для этой карты рассчитывается какая-то определенная нужная для вас звезда. Например, вам нужна звезда академика, она, сейчас мы ее специально уже переименовали под большую медведицу, именно так мы даем в курсах, в курсах это одна и та же звезда. Например, вы хотите повысить учебу например человек учится нужно там я не знаю диссертацию написать и нужно и человек очень хочет чтобы я не знаю, его поддержала вселенная да? что мы будем с вами активировать звезду академика большую медведицу то есть мы с вами вы видите что в карте ее нет но для этой карты она просчитана это будет у нас обезьяна и мы ее будем активировать сектор обезьяны будем э, находим в, в у нас в квартире на самом деле у нас есть статья вот к первому сентября у нас появилась прекрасная статья вообще очень много практик у нас на, стать, на э, именно на нашем сайте вы можете зайти в раздел где у нас статьи и все все все почитать если вы не знаете как активировать звезду академика ну или любую другую звезду, которая, например, очень нужна, и вот можно посмотреть, они здесь уже высчитаны. Ну, столпы удачи я вам рассказала, то есть вот здесь символические звезды, здесь по одному каждый год вы видите. И в самом конце у нас есть дворцы судьбы. Наши прекрасные 12 дворцов. Они идут тоже в разном порядке, нужно просто посмотреть. Они не так вот, чтобы один два три 4, 5. Они просто у нас на одной странице, они у нас привязаны к столпам удачи. Так вот, друзья, вам нужно... Столпы удачи тоже это такая отдельная большая тема. У нас есть тренинги. У нас есть курсы. В курс мы достаточно часто повторяем. Это 12 сфер жизни где э, мы с вами в 12 сфер жизни э, вот всю нашу жизнь можно разделить да и где это судьба братья супруги дети богатство недвижимость дворец э, служащего дворец друзей дворец риск или дворец боли болезни дворец духовности движения, и дворец родины или родителей и в зависимости от того какие сюда попадают божества какие энергии полезные, как полезны не полезны мы с вами какие символические звезды на и все здесь зависит и в зависимости от того а, что попало в тот или другой дворец мы в каких-то областях с вами процветаем а в каких-то у нас ну, не все может быть удается можно ли исправить ну конечно можно исправить в принципе вообще мы для этого и учимся чтобы свою жизнь гармонизировать чтобы uh, видеть свои возможности и идти к этим возможностям вот я попыталась сделать краткий обзор uh, нашего калькулятора каждый Обязательно каждый месяц у меня есть открытые встречи, друзья. Обязательно приходите к нам. На сайте, на главной странице где-нибудь есть, даже сейчас поменяется сайт, но у нас будет все равно возможность где-то подписаться. И подписывайтесь, если вы не в нашей базе, мы будем вас приглашать на наши вебинары. Вы сможете... Вот, кстати, последний, вот про день знаний, статьи, прогнозы на наших сайтах. То есть, все-все-все можно увидеть на нашем сайте. Также можно перейти на наши соцсети. Да, я уже сразу покажу и соцсети. То есть у нас есть соцсети, внизу вы увидите. Так, сейчас я ВКонтакте, Facebook, youtube и у нас есть сейчас на новом сайте обязательно будет еще Инстаграм, Инстаграм канал Наталья Пугачева и Телеграм канал есть, конечно. Так что, дорогие друзья, пользуйтесь калькулятором. Если есть вопросы, пишите эти вопросы под этим видео. По возможности буду отвечать. Приходите на открытые вебинары и задавайте свои вопросы, задавайте вопросы в соцсетях, буду отвечать. С вами была Пугачева Наталья.